двенадцатом по моему тринадцатом декабре <связывая> <связывая> <связывая> да там же даже видео нет Ну, здесь, конечно, не совсем да, полость рта, и у нас нету зубов рядом стоящих, но это, по сути, вот двойной обвивной шов. Тот же мы вышли на небо. Наша задача, даже если вы не двойным обвивным будете швом шить, все-таки качественно зафиксировать лоскут в области рецессии слизонокостичный, чтобы он никуда в течение двух недель не мигрировал, не делся и был на месте. Это, в общем, даст возможность устранить рецессию хорошо и вам иметь успех клинический. Опять же, вертикально, желательно, потому что направление тогда э, самого слизистокосичного лоскута будет хорошее. Ну, как оно получается, всякое бывает. Есть картинки, биологические модели, а есть реалии приема и пациентов. Стараемся мы, конечно, чтобы было все хорошо и красиво. Ну? Прокалываемся опять небную. Петельку мы уже сделали. Небно выходим. Обвиваем. Заходим во второй сосочек. Выходим вестибулярно, вышиваем. Желательно, конечно, совместить ткани. Ну да. Но ну, здесь просто я сделала узковатую рецессию. Надо, по идее, будет все равно шире. Uh -huh. Поэтому ну, оно под состыкуется. Под вместа, можно, можно. Можно, конечно, да. Чтобы просто края хорошо были соотнесены э, по отношению друг к другу. Это обеспечит качественное заживление их. Ну а теперь. Где щель? Почему? Она Вижу. Она не да. Нет, ну, прошу. Давайте. Да дела нет, ни не в жестких, хорошо, сейчас мы подтянем, ну, можно подтянуть за другой стороны. Пока ваш лоскут мобилен, да, вы его вольны, перемещаясь каким угодно образом. Пожалуйста. Достаточно, так закрыли. На самом деле в полости рта у вас как бы совершенно другие будут условия. Во-первых, будут соседние зубы, рядом с которыми вы будете работать. И вам уже сами междуные сосочки не дадут да, никуда, ни шаг, ни вправо отступить и деться. Там диктует сама ситуация в полости рта всегда. Мы отрабатываем с вами именно пошаговый клинический протокол. И теперь здесь мы накладываем в по возможности, узловые швы, фиксирующие первые. Когда лоскос выкраиваем, мы должны там быть параллельно над той стараться Выкраиваем, именно когда э, отслаиваем, да, вот так, вот так, да. да, у нас же там полнослойная в этом, при латеральном смещении там полнослойная часть, она расщепляется только в области мукогенгеральной границы. Угу. Это я делаю скальпелем, мне просто так, во-первых, удобнее, но и на биологической модели это удобнее, потому что распатором по мертвым тканям очень тяжело работать. А в клинике, если вам привычнее отслаивать полнословный лоскут просто маленьким аккуратным распатором, продонтологическим, типа молта или да, еще каком-то, то вы можете делать это распатором. Просто, на мой взгляд, скальпелем получается более аккуратно. стороны мы также суднокастично фиксируем ну вот потом мы накладываем, ушиваем вертикальные разрезы и этот дефект заполняем какой-либо да коллагеновой губкой, гемостатической губкой чем вы работаете накладываем крестообразный шов для фиксации материала закрывающего дефект ну, в общем все как мы на картинках с вами Просто я решила совместить уже биологическую это модель хорошо. для двух методик чтобы это как бы <как> быстрее потому что тут, то есть камера то все что-то есть какие-то вопросы поговорю. по ротированному смещенному лоскутно-латеральному перемещению Нет. доктора да, у нас еще до имплантов есть о чем поговорить какой лоскут на ножке. Хорошо. Ну, лоскут на ножке я смотрю, больше никого не интересен, поэтому в каком-то индивидуальном порядке. И это интересно. Если мы успеваем и то, и другое, было бы здорово. Тогда без каких-то, наверное, теоретических просто пояснений, потому что... Отлично. Выкрытие, да? просто. Я просто, да, технически покажу, как это выглядит. Вот у вас, сейчас, что видно, я не вижу, вот так, сейчас я посмотрю, вот, отлично, сейчас видно. Вот вы удалили этот зуб, я сейчас не буду просто пускаться в эти удаления, потому что зубы у свиньи удаляются очень тяжело, поверьте мне, у меня есть большой опыт. Здесь у нас дефект, дефект, например, большой какой-то, да, ну вот, вот такой. То есть была какая-то рецессия, длительный воспалительный деструктивный процесс. Мы удалили зуб. Вообще хотелось бы в будущем здесь сделать имплантацию да, после ожидания какого-то времени. И хотелось бы, чтобы имплантация была уже в каких-то прогностически более благоприятных условиях. Что можно сделать в этой ситуации? Или, например, мы поставили имплантат, но для немедленной нагрузки нам недостаточно не объема. костной ткани, там недостаточный объем мягких тканей. -то условий не хватает для того, чтобы сделать что-то более приятное здесь. В этом случае можно выполнить вот такую вот процедуру, увеличив объем мягких тканей таким образом. Значит, это нюбная поверхность. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения